Одна секунда. Вера тройку. победила на тройку. Обычно у меня длится только секс. Ну, мам, но... мы пошли. А я не планировал с вами. Спасибо, блядь. А девочки, вы будете смотреть? Ладно, не расстраивайся. Не расстраивайся. Осторожно, письмо. Давай пересим. ручку. Там спицы могут быть. Ладно. Ты грустил. А что ты реально не побежал?